Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 8 ноября, и мы начинаем наши программы на радиоцентре «Сангейтс». Как всегда в это время в эфире у нас Аня Ласточкина из Таиланда. Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, Рита! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в Америке очень серьезный день, а на самом деле выборы... Выборы президента очень тяжелой энергии. Все говорят, что скорее бы этот день прошел. Но мы не будем уделять этому внимания. Мы поговорим совсем на другую тему, близкую нам, женщинам. Скорее всего, ну, мужчины тоже могут слушать, конечно, потому что если мужчина знает женщину, это уже хорошо, правда, он ему тогда легче с ней общаться, легче сделать ее счастливой. И о мужчинах мы можем тоже поговорить, да, как, им, как выбирать свою спутницу в жизни, на какие критерии ориентироваться. Да, так что да. мы говорим о том, а сегодня о совместимости, как выбирать спутника и как это видно в гороскопе, да. Ну что ж, да. поехали. Да, давайте начнем. Почему мы, вы выбрали эту тему для эфира, потому что опять были вопросы, и мы в прошлый раз затронули эту тему вскользь, что несовместимых людей не бывает и все в, в какой-то степени с друг с другом совместимы, потому что мы состоим из одних и тех же энергий, мы выращены в одной и той же среде и нам нужен партнер для того, чтобы прежде всего исследовать себя, понять себя, кто мы, что мы из себя представляем и нам нужны какие-то качества, которые мы выносим из себя вовне и ожидаем эти качества от партнеров. И в астрологии есть разли, различные системы и техники, как можно оценить совместимость людей. Совместимость людей ⁇ это вообще очень вопрос сложный и объемный, потому что критериев совместимости их очень много. И для этой передачи я выбрала всего лишь несколько. Я в себе написала на листочке, но, наверное, 7 критериев не больше мы обсудим, потому что их много. Потому что это будет и энергетическая совместимость, например, какие-то там пересечения чакр. Может быть это еще какая-нибудь совместимость э, сексуальная, но мы ее обязательно обсудим. Потом это совместимость в бытовых условиях, темперамент и так далее. Также учитывается периоды, которые люди проживают. И совместимость в более глобальном понимании это вообще как люди на данный момент времени наиболее эффективно могут с собой, с друг с другом взаимодействовать. Потому что совместимость... Вот эта несовместимость, нам кажется, что мы с каким-то человеком в чем-то несовместимы, это только от того, что мы не можем преодолеть некоторые различия в своем сознании. Мы делим что-то на плохое, на хорошее, на, на теплое, на холодное, ну и так далее. И вот это вот мы не можем преодолеть, что мы все цельные. Ань, Не скажи, думать. пожалуйста, а вот может быть такое, что люди, два человека, совместимые на какой-то период времени, а потом вот у них просто начинаются серьезные такие разногласия, вот, и это как-то отражается в гороскопе? Слушай, рядом. То есть это, это самый типичный пример. Мы исходим из того, что... Нам что-то нравится в человеке, мы не будем заключать с ним союз, если нам вообще ничего в нем не нравится. То есть сначала у нас идет вот это романтическое притяжение, и мы любим в нем те качества, которые втайне лелеем в себе, но не можем их выразить открыто. И мы напитываемся этими качествами через партнера, мы растем. В общем, я расту, а он тоже растет в какой-то напитывается моими качествами и в какой-то период времени в любых отношениях есть кризис кризис это когда оба человека готовы прыгнуть на новую ступеньку и а, кризис будет для отношений прежде всего потому что Каждый человек прыгнет на эту ступеньку по-своему. Мы не слеплены друг с другом, мы развиваемся при помощи друг друга, но не обязательно вместе в одном направлении. И вот это возникает раздражение. Кто-то уже хочет в новое пространство, другой его не пускает и так далее. То есть вот эти вещи всегда были предметом споров. Люди приходят на консультации и спрашивают, «Мы вот совершенно в корне несовместимы, как такое получается?» И можно искать точки соприкосновения, можно объяснять, почему это происходит, периоды определенные у каждого там в жизни происходят. И у каждого человека есть свобода воли оставаться в отношениях, либо выходить из отношений. Но на самом деле, если мы вышли из отношений, мы все равно остались с этим человеком в отношениях уже на всю жизнь, потому что мы о нем будем думать, вспоминать. И если у нас при этом еще сохранились дружеские отношения, это большой плюс. То есть мы так и продолжаем общаться, только мы уже идем разными путями. И, ну, встречаем, нам нужны другие люди для того, чтобы... Но если еще есть дети общие, тут уж вообще повязано всю жизнь. Да. Ну, дети часто бывают как бы преградой для вот таких расставаний. Но на самом деле нельзя сказать, что... Один из вариантов предпочтительный, то есть люди остаются вместе ради детей, сейчас уже в всей психологии везде пишут, ради детей жить не стоит и вообще такую на них накладывать ответственность, чтобы потом выставлять же ребенку счет за то, что я жил, там, я жила, right? а отцом ради тебя и, и, и, всю, и всю жизнь на тебя положила, то есть это никому не надо, это жертва. И ребенку нести на себе такую ответственность будет очень тяжело. И потом он будет, соответственно, тоже склонен к формированию таких отношений. Например, девочка будет в такой семье склонна жертвовать собой в отношениях, а мальчик, выращенный в такой семье, будет принимать жертвы от женщин. Ну, То есть он будет ждать, что так и должно быть. То есть. И еще вопрос, надо ли, не надо это оставлять. Но давайте уже ближе к совместимости, какие критерии бывают. И первый критерий, на который обращают внимание все астрологи, без исключения этот критерий прописан в классике, это совместимость по Лунам. Мы изучаем Луну в гороскопе каждого человека и делаем выводы, как человек мыслит, о чем он мыслит преимущественно, и, как, и а, из чего состоит его ум. Луна отражает а, бытовые ситуации. Это совместимость на уровне простейших бытовых вот этих жизненных ситуаций. Когда мы взаимодействуем с человеком на таком уровне, как помыл, не помыл посуду, там в быту, в общем, в каждодневной именно вот этой рутинной деятельности, Луна здесь играет очень большую роль. Поэтому многие астрологи и классические тексты выдвигают ее на первый план. То есть мы изучаем накшатру Луны одного человека, знак, знак, потом накшатру. Ну и так далее, можно до градуса дойти до конкретного дом, в котором она расположена, сделать выводы, как люди совместимы, изучив луну партнера. А бывает так, что у людей просто способ самовыражения в мыслях очень различен. Ну вот, Давайте переведем пример таких лун мало сопоставимых: дева и водолей. У одного человека луна в деве, у другого человека луна в водолее. Что это, какой конфликт при этом возникает? Тот, у кого Луна в Деве, обладает природой точности, щепетильности, практицизма, умение выстраивать границы, видеть эти границы, четкости, служения, понимания приземленных задач. Водолей это концептуалист. Ум все время зацеплен за какие-то концепции, за мир во всем мире, за изучение схем, систем. Это знак, который не предрасположен к порядку, и говорят, водолеи люди неряшливые, то есть, ну вот, связанное с таким. Потому что это, в этом знаке другая задача: отрабатывается системность. Человек ищет связи между разными элементами системы, всякие сети, социальные сети, интернет-сети. То есть ему интересно глобальное сообщество. А в Диве интересны мелочи, интересна практичная сторона жизни. И если эти два человека, которые друг с другом взаимодействуют, не понимают этих различий, возникают конфликты. То есть может быть сначала будет какое-то притяжение, один другого будет взаимодополнять, но тут взаимодополнять сложно, потому что это не та ось, это не комплементарная ось. То есть один будет очень практичным и замечать мелочи, другой на них не будет обращать внимания. Возникают конфликты на бытовом плане. Вот это именно тебе помыл, не помыл посуду, вытер стол, не вытер стол и так далее. Это вот такие. То есть Вообще вариант сов с с совместимости может быть только в том случае, если кто-то решит, найдет себе возможность что-то изменить и не обращать внимания на то, что делает другой. Такой вариант ведь возможен, правда? Возможно. Либо это вариант, что э, мы друг друга в этих отношениях очень сильно меняем в бытовом плане. То есть мы э, один учится у другого, другой mm -hmm. учится у первого. Вот, вот этот вариант тоже. И когда оба принимают, что мы через эти отношения сильно вырастем. Чем сложнее связь, тем быстрее происходит рост в отношениях. Mm -hmm. <laughs> да, но и тем они более... Тем, тем более близок разрыв всегда, то есть, потому что это конфликтная ось. И считается, что очень хорошо, когда луны комплементарны. Комplementарные это значит, что они стоят друг напротив друга, и люди как бы один ум одного человека отражает ум другого человека. Вот, например, мы возьмем же эту деву практичную и у другого партнера луна в рыбах. То есть это значит, что они друг друга взаимодополняют. Тут тоже может быть недопонимание, но оно быстрее, оно быстрее как бы сглаживается, потому что люди, людям очевидна разница. Разница настолько в, в мыслях будет хорошо прослеживаться, что она будет до смешного очевидна. То есть один зацеплен за практику, другой витает в облаках. И когда человек заключает контакт, ну, союз, он уже понимает, что один вот, меня при, привлекает в мужчине. Это богатое воображение, фантазия, умение выйти за границы, его фантазийность и щедрость. Любовь к людям – это все рыбы, а мужчину в женщине привлекает то, что она может хорошо уборку сделать, ну или разложить все по полочкам, и вот они друг друга дополняют, один друг другому нужен в этом союзе. Вот. и они это, для них это очевидно вот эти комплементарные связи, когда луны напротив, они очевидны друг для друга становятся люди такие, и они принимают вот эту вторую сторону себя, они как бы через партнера видят вторую сторону себя то, что они себе не могут позволить. Там, расслабленность. дела, никогда не может себе прослабленность, она все время напряжена. И вот, а рыбы — это знак, который ассоциируется с ленью. Да, вот, лежу на диване и ничего не делаю. И вот они будут друг другу все время сигналить противоположные качества. Это самая основная такая совместимость с Луном. Конечно, есть вот эти промежуточные варианты, когда лу, луны. Но нужно изучить каждую луну, каждый знак, а потом еще хорошо бы на накшатру и сделать какой-то вывод и объяснить клиентам разницу в их мышлении. Вот и все. А когда они уже понимают, то на 90 процентов проблема решена. Да, вот. если они готовы принимать мышление другого человека, то тут, наверное, проблем не будет. Отношения это всегда интересно. Это может быть интересно, познавательно, увлекательно. Ну и страсти может ну, тоже полно быть в отношениях. Насыщаться чувствами можно друг друга, разницей, которую мы видим в другом человеке. Вот. это первое. Первый пункт. А второй, как у меня второй я обозначила, а, по темпераменту. Ум это одно. Ум это как мы думаем, как мы мыслим. А у нас есть еще встроенное встроенный способ реагирования на ситуации, который связан с темпераментом. темпераментом. Это что-то неосознанное, неосознаваемое. Вот, например, моя реакция на вещи моментальная. Эти, это значит, что этот критерий связан с Марсом в гороскопе. То есть мы смотрим, какие Марсы у людей. Марс — это вот как он действует, как он инстинктивно идет и действует. И вот этому критерию уделяется тоже большое внимание. Есть такое понятие в ведической астрологии, как куджа-доша. То есть куджа — это Марс, а доша — это то, что портит гороскоп, ну то, что ухудшается со временем. И, конечно, этот исторически этот фактор был слишком переоценен он есть его нельзя сбрасывать со счетов, но в индии в, в традиции этому фактору совместимости уделялось слишком большое значение даже браки отрицались то есть если в гороскопе там несовместимы по марсу то нельзя ну там муж убьет жену и, ну, вот такие. потому что темперамент не выдержит этого человека и там он выйдет из себя и поэтому отрицались браки. Нет, вам нельзя быть вместе, потому что у вас Марс, негармонично гармонично расположены относительно друг друга. И вы можете там вспылить в быту. Ну что, мы можем, мы можем этим критерием пользоваться, конечно же, чтобы изучать темперамент друг друга. У нас уже у нас работает хорошо неокортекс в головном мозгу, который может контролировать наши вот эти вот реакции бурные животные, естественно. То есть мы не будем уделять Марсу такое большое внимание, значение придавать. К тому же эта планета имеет тенденцию созревать. То есть со временем, когда человек взрослеет, у него вот эта способность контролировать свои действия всегда повышается. То есть, когда мы маленькие, когда мы еще свои импульсы не можем контролировать, а вот чем мы старше, тем мы более успокаиваемся. если Брак заключается в зрелом возрасте, то путь же дольше вот этим несовместимым Марсом практически не уделяется внимания, потому что люди уже понимают, что не обязательно кидаться тарелками, ножами и так далее, что они могут вполне поговорить и договориться о чем-либо. Ну, что такое несовместимые Марсы? Когда один человек, допустим, имеет Марс, ну здесь по домам нужно смотреть. Если у одного человека поражается Марсом какой-либо дом внутренней жизни, например, четвертый дом, дом внутреннего комфорта, а у другого нет такого поражения, у него Марс стоит благоприятной позиции. Считается, что люди не очень совместимы, потому что один человек ждет вот этого накала страстей внутри жизни, внутри бытовой жизни, внутри дома, а другой не может принять это, у него как бы нет этого. Марса а, в таком доме, и если у одного бурные реакции, другой на них а, будет неадекватно реагировать. И за что я заслужил такое отношение, а, вот, или таких, такого вспыльчивого супруга. Ну, вот это примерно так Марса изучается. Но я Марса, я в своей практике Марса изучаю немножко по-другому. Это когда мы сейчас поговорим о гороскопе женщины, для, у нее очень важно изучить Марс в гороскопе, чтобы понять, какой любовник ей нужен. Какой мужчина в качестве любовника, в качестве То есть, сексуальной совместимости мы сейчас говорим. Да, да? да даже, даже может это да, в сексуальной совместимости тоже использоваться. Я бы использовала и Венеру, и Марс, хотя в сексуальной совместимости классически используют и Луну, но техник, как я сказала, очень много. Можно посмотреть на Венеру и на Марс. А женщина, а женщина действует как женщина. И для нее для важны женские планеты. То есть она может себя реализовывать через женские планеты прямо, директно. Допустим, вот у нее Венера в таком знаке, и она вот чувствует красоту вот так вот, вот таким вот образом. Или у нее Луна, женская планета в таком-то знаке, она все время говорит, болтает, им ей интересно вот о таких вещах. А есть мужские планеты. Вот две мужские планеты, которые связаны с мужчинами, с выбором супруга, это Юпитер и Марс. Марс — это значит, какие действия я бы хотела видеть в своем супруге. То есть я сама не могу директно, прямо действовать через свой Марс. Ну, допустим, женщине, женщине вообще не положено действовать, если мы вот так вот. Ну, не положено, положено — это так можно. Ну, это в ведической культуре, да? Она, да? она может действовать через мужчину. То есть она озвучивает свои желания, и мужчина действует. Ну, это мы совсем взяли такой вот э, амебный вариант женщины. Ну, ну, консервативный, консервативный такой. Да, консервативный. Конечно, женщина может сама действовать через свой Марс идти прямо. Допустим, у женщины Марс во льве она действует благородно, четко, с царственной позицией и достаточно харизматично. Все, у нее Марс во Льве. Но дело в том, что чтобы быть совместимой с супругом, ей не, теперь не получится. Mm, полюбить да, или как бы принять супруга, у которого Марс не такой. Mm -hmm. да? Даже не супруга, а мужчину. Потому что Марс ⁇ это именно, именно любовь. Мужчина как любовник, мужчина как деятель, который делает вокруг тебя дела, и ты им восхищаешься. И поэтому женщина с Марсом во льве не приемлет со стороны мужчины действий низменных, Потому что Лев ⁇ это благородство и для такой женщины важен мужчина вот если он что-то там сделал такое из-под и как-то втихаря то это очень некрасиво для нее и она будет рядом с таким мужчиной не чувствовать себя как, ну, нормально да? как, вот что я люблю мне действительно этот мужчина нравится будет критика этих действий потому что это принцип действия заложенный в саму женщину это принцип благородства царственности мужества такого вот. Львиного, да? Ведь и поэтому... у ее партнера должен быть Марс еще более сильный, да, чем у нее, как бы, да? Да, да, действительно, правильно, вы заметили, что Марс во Льве он сильный, он солнечный, Марс, Солнце и Марс друзья, и он царственный. И поэтому у мужчины должен быть, должно быть примерно в действии эта царственность уже заложена. У него может быть Марс не обязательно во льве. У него может быть Марс в соединении с Солнцем в гороскопе. Но это то же самое. То есть как бы принцип Солнца накладывается на принцип Марса, то есть действие под руководством высшего солнечного принципа. У него может быть Марс в стрельце, тоже в огненном знаке. Есть, не обязательно во льве. Uh, у него может быть Марс там, в других дробных картах во льва идти, там, в Навамши, во, во льва переходить. То есть ей в, люб, uh, в любом случае нужна вот эта энергия от мужчины, энергия льва. И есть вторая планета мужская, Юпитер. Юпитер — это гуру, это учитель. И когда женщина выбирает мужчину, она... Uh, uh, она... Выбирает в том числе учителя для себя, ну вот в мужском виде, да, в виде спутника, и она выбирает человека, от которого она готова рожать детей. Это, за это тоже Юпитер отвечает, вот ее представление о детях, ее представление о защите. Юпитер, Юпитер дает мудрость, оберегает, защищает, дает ресурсы. И вот это второй аспект, который, это второй аспект, который очень интересен для анализа в женском гороскопе, какой у нее Юпитер. И вот это сочетание между Юпитером и Марсом важно проследить, Если у женщины вот этот вот дисбаланс. То есть она может мужчину-любовника искать одного, а выходить замуж реально за другого человека. Вот Юпитер — это та энергия, за которую мы выходим замуж, mm -hmm. от человека, с которым мы готовы расти детей. Mm -hmm. да? а, а в действии... Мужчина, в том числе и в сексуальном действии, нравится совершенно другой. Вот. И это если между Юпитером и Марсом женщины есть большая разница, то есть они стоят опять-таки в таких несовместимых позициях. Ну, вот, допустим, если мы представили Марс во Льве такое благородное действие, благородный любовник. А Юпитер стоит ну где? Где мы его поставим? В весах. Или в близнецах, близнецах, в таких знаках, где общительный такой человек, умеющий исхитрить, где нужно, игривый достаточно, разносторонний, любит знания, эрудит. Это вот Юпитер в близнецах, я описываю. То есть такой примерно такого человека хочется женщине в качестве защитника, покровителя, гуру, и она вступает в союз с этим человеком. Как правило, да, когда она хочет брак заключить, а не просто, когда она хочет насладиться энергиями мужчины. И а, хорошо, хорошо, когда в мужской карте и те и другие энергии присутствуют, то есть есть позиции в близнецах, есть позиции во льве. И этот мужчина совмещает эти, умеет совмещать эти две. Но ему все равно придется научиться совмещать с детства эти позиции, если он получил в своем гороскопе вот этого благородного льва царственного и близнецовку которые тысяча дел одновременно, «Принеси, подай, туда-сюда, много знаний, рудиться и так далее». То есть это будет, может быть, творческий, яркий человек с очень развитой интуицией и разнообразными связями, друзьями в жизни. Он в это совместит. И такой человек очень подойдет этой женщине на роль супруга, в котором она будет видеть вот эти две энергии, и Близнецов, и Марса. И вот по такой схеме можем любой гороскоп проанализировать и уже сказать глубоко о совместимости. Ань, скажи вот такой чисто практический вопрос. А если, допустим, женщина или молодая девушка, вот она встречается, встречается, а потом она чувствует, ну вот, да, наверное, уже пора выходить замуж, и mm -hmm. приходит а, на консультацию а, и ты вот ей рассказываешь а, все о совместимости рассказываешь ей в принципе ты, наверное можешь нарисовать картину а, ее будущего супруга которого бы хорошо было было ей а, за которого ну то есть хорошо было бы выйти замуж и вот у него такие вот критерии а будет ли у нее вот такая вот преднамеренная, неосознанная картинка, то есть она может себе нарисовать картину своего будущего супруга и искать именно такого человека? И mm -hmm. вот, э, может быть, это ей поможет именно встретить именно такого человека, который ей э, в будущем будет, станет мужем и поможет? Поняла, mm -hmm. Поняла вопрос. На самом деле, э, они без меня все, мы mm -hmm. без mm -hmm. меня, без моей консультации, ищут такого человека. То есть уже по факту даже. Да, mm -hmm. да? это mm -hmm. же не, это не то, что неосознанно, это энергии, которые в нас заложены, и мы не пропустим их, если мы их mm -hmm. видим. Единственное, что конфликты, когда возникают у человека внутри, между двумя принципами Юпитера и Марса, она может не понять, как их разрешить, почему нравится то одно в мужчине, то другое. То есть вот в том, это вот тут ему нравится, вроде вот такой общительный нравится, а с другой стороны нравится и лев то же самое, и она не может совместить. И когда по факту приходят с гороскопом мужчины, но при этом нужно мужчину поставить в известность, что его гороскоп анализируется а лучше, когда пара сама приходит, тогда мы ищем просто, почему у вас возникают конфликты, или чтобы я рассказываю, я озвучиваю то, что они уже чувствуют, и невозможно сказать ей что-то новое, потому что я говорю, вот у вас так и так, и в бытовой жизни у вас так, и вот так складывается. И они говорят, ну да, это действительно так, то есть это подтверждается, просто они об этом даже не задумывались раньше что оказывается есть энергии, которые э, побуждают нас выбирать того или иного партнера. Просто так все равно не будет. И даже и даже если я молодой девушке расскажу, то есть только это пойдет на пользу. Я ей расскажу, как она устроена, а не какого ей супруга выбирать, как что ей что ей нужно для жизни, что ей нужно познать через партнера. Угу. Да. Но и мы не сказали про мужчину, потому что мужчина также выбирает по двум только женским планетам. Он вытесняет из себя женские принципы в женское окружение, потому что он, конечно, тоже у него есть в гороскопе Венера и Луна, и, конечно, у него есть определенный принцип наслаждения. И по Венере он много всего может делать, но Венера это все-таки женская планета. И Венера это женщина-любовница, как мы сказали, что Марс это мужчина-любовник. Да. Так и Венера женщина, с которой интересно, с которой много страсти, с которой можно выйти в свет, с которой а, можно поговорить интересно о чем-нибудь. Вот вы представили такую вот женщину яркую, красивую. Это принцип Венеры в мужской карте. Есть Луна. Луна это женщина-мать. Луна — это женщина, которая кормит, которой можно прийти за утешением, которая вот действует как мама. И вот эти две планеты тоже могут стоять ну, не на очень благоприятной оси, когда нравится одно в женщине-любовнице, а выходит замуж, ой, нет, женится, женятся на той, которой, там, у которой вот так, у него Луна, по Луне, да, по Луне женятся, Потому что по Луне мужчина выбирает мать для своих детей. И начинается жизнь на одну сторону, жизнь на другую сторону, потому что вот большая разница между этими энергиями. Но ну, а если потом не хватает вот этой женщины Луны, и мужчина начинает искать все-таки опять вот через какое-то время начинает искать mm -hmm. женщину Венеру. Как да. с этим пойти? Ну они бывают в одном знаке Луна и Венера, это значит, что э, очень ря рядом стоят, это значит э, одинаковый принцип заложен: что в Луну, что и в Венеру. Я не знаю, как с этим быть, это надо каждую конкретную ситуацию рассматривать, смотря что человек хочет. Камень. Да, и э, э, женщины часто, вот даже девушки, изучающие астрологию, они это берут на заметку. и они смотрят, какая Венера у мужчины, которого они выбирают, и какая Луна. И то есть, что ему нравится вообще, что, какой у него принцип удовольствия, и есть ли у них эта энергия. Вот если, допустим, смотрите, у мужчины Венера в Водолее, возьмем. Тут такая странная Венера, принцип наслаждения связан с высококонцептуальными вещами, с исследованиями, с очень нестандартными формами поведения женскими. Женщина такая приключенческого характера, немного вот нестандарт женщина. Ему нравится такая любовница. А луна у него в тельце. Но женщина такая кормительница, просто вот, очень заботливая, умеющая позаботиться о хозяйстве, всех накормить ну, и Наполненная вот этой энергией, <связь> да. Да. совершенно до типажи. И я обычно женщине, ну, которая... Учит астрологию, говорю, что вы посмотрите, есть ли у вас эти энергии, чтобы напитать интерес мужчины. То есть, если, если у меня Луна в Водолее, то мне очень легко с таким человеком общаться. То есть, Луна в Водолее это означает, что его Венера попадает на мою Луну, и мое настроение, в принципе, ему, э, э, э, ему очень близко. То есть, там, где мое настроение, там его принцип удовольствия. Mm -hmm. и, а С таким мужчиной легко общаться, а мне всегда есть о чем поговорить, ему нравится нестандарт, то есть ему нравятся женщины, изучающие астрологию, например. Потому что Воталей это знак, конечно, связан с изучениями различных наук, вот таких вот нестандартных. Поэтому можно уже по этому принципу смотреть. Это очень просто. Даже не обязательно знать на самом деле дату, ой, не дату, а время рождения потому что можно по гороскопу посмотреть, в, какой, в каком знаке стояла Венера в этот день, в день рождения человека, да, и уже сказать, а что ему нравится, и есть ли это у меня, да, есть ли вот эти энергии у меня, потому что играть не себя долго не получится. Не получится. Да, потому что если это у вас естественно есть, то вы, значит, совместимы, если нет, ну, значит, нет, он будет просто искать этого на стороне. Венера женщ... мужчине обязательно нужна. Он сам по себе, ну как, ему нужно со стороны вот этот принцип наслаждения и со стороны женщины прежде всего. А, да, но ну, мы тут незаметно подошли прямо к концу нашей передачи. А? И у нас Подожди. еще 8, да, 8 пунктов совместимости, правильно я понимаю? Есть 7 пунктов, я обсудила на данный момент, наверное, 3 пункта да. или 4 Хотя, в принципе, я сказала уже про сексуальную совместимость. Венера ⁇ это принцип удовольствия. Мы можем посмотреть, какие у нас Венеры у одного и у другого человека. Что нам вообще нравится? Ну, вот мне нравится. А у меня Венера в таком-то знаке, в такой-то накшатре. Вот это мне нравится. А у него в такой-то. Насколько это совпадает, насколько мы органичны в своем наслаждении. А потом можно посмотреть обязательно... Я думаю, что мы можем оставить эти остальные вопросы совместимости на следующий раз. Как ты думаешь? Ну, да, да, в принципе, можно. Можно продолжить эту тему. Если будут какие-то вопросы у слушателей, я буду рада ответить. Или, может быть, рассмотреть какие-то частные случаи. У кого-то какая-то ситуация, кто-то хочет посмотреть совместимость. А мы можем это. сделать обсуждать. прямо в эфире, да? а на конкретном примере потому что конкретные примеры всегда нам дают ну, идеи новые конкретное воплощение да, вот этих вот наших привязанностей энергетических как, как все работает в астрологии замечательно да. дорогие друзья дорогие слушатели если у вас есть конкретные вопросы о совместимости присылайте их нам ну какой-то один мы успеем рассмотреть вот в течение 30 минут обязательно. И что ж, в а, а, ближайшее время, может быть, даже сегодня запись этой передачи появится на странице в Фейсбуке центра Сангейтс Цен, Радио и на Ютюбе. А, слушайте нас каждый вторник а, в 7.30, теперь уже в 7.30 утра по Чикаго и в 16.30 по московскому времени, правильно? Правильно. <ф Irony> <с? Ну <с? что ж, спасибо, Аня. А, спокойной ночи но ну, а мы продолжать будем наши передачи сегодня много передач так что слушайте нас а сейчас а, всего доброго всем всего доброго всем. хорошего вам дня спасибо До свидания